Всем здорово, сам вами Гидро-94. Сегодня у нас реакция на четвертую часть реалистичного Андертейла. Да! да. да. да. Кто-нибудь убейте меня! Но похоже, что ты уже мертв дитя, жираф! Да Почему все, жираф, я какой везучий индивид! Ой, мои друзья в аду обзавидуются! Их ты -то тоже везде отмечаешь? Они меня заблокировали! Блин, точно как я не догадался! Ладно, я пасать пошел. увидимся, народ! Но в раю нет нужды в мочеиспускании! Это был предлог, чтобы от вас свалить! а, -а Меньшего я бы и не ожидал от своего первого парня! а, -а ты-то вроде бесполы-бесполы, а как ты писаешь? Поверь, тебе лучше не знать! <м�> <м�> Что это за свет? Он светит ярче, чем телескоп! Так-так, да это же бесполое дитя! Флави, да ну нафиг! Пожалуйста, вытащи меня отсюда! Хе-хе, может быть! Нет, чел, ты должен вытащить меня отсюда, я что угодно сделаю! Листья буду поливать, вещи твои стирать, листья полировать, что угодно! Ха, забавно, как же все повернулось, дитя! Замечу, что благодаря тебе я договорился с Амазоном и Netflixом по поводу сериала! У моего шоу целых пять звезд на нетфликсе. Ну, вообще-то, на нетфликсе учитываются предпочтение, так что пять звезд лишь показывают, что ты смотришь, типа того. А, извини, что расстроила. Как там тебя зовут? Флауи? Да. Будем друзьями. Как насчет свидания? Эй, я же вроде твой парень, или типа того. Я передумал. Я больше не хочу ребенка, я хочу настоящий цветок. Флауи, беги, и меня с собой возьми. Я должен делать такое только с детьми, которые никого не убивают. Но для тебя я сделаю исключение. Да, да, обожаю исключения. Самые крутые исключения. Я освобожу тебя, Чини. дитя. Но только с двумя условиями. Условия? Как захватывающе. Первое условие, тебе нельзя никого убивать в подземелье, что включает в себя вырубание электричества к моему телеку или иксбоксу. Я ими одновременно пользуюсь, знаешь ли. Шикарно, что второе? А второе, если я тебя вытащу отсюда, ты сядешь и выслушаешь мой демонический план. Мы договорились. Да. Да. Да, давай. Хорошо, не потеряй штанишки. Абракадабра, абракадабра, абракадабра, Ой, да. мокус, а вадоки, добра, абракадабра, добра, фокус, фокус, абадаки, дабра. Вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау. Ничего не происходит. Это так для эпичности. Погнали. О, какой, я жив? Да, жив, дитя! А теперь присядь вон там. Ага, с Крис Хансон. Так, с чего бы начать? Понимаешь, мой план был вообще-то... издеваетесь что ли? <с處> Еда. <с處> Еда, еда. Фрагет. Фу, а ты кто такой? Ау! Ах ты срань мелкая! Не! О, ты убил меня! О, боже нет! Какой кошмар! Ха-ха-ха! <свеч> Сиди, другая! Библия хоть раз оказалась полезная, а? Да, Библия это тема. Обожаю научную фантастику. Слух, чел, убери нож, ты не можешь убивать кого Это почему? Он же первый напал. Бьешь его и снова окажешься в странном раю. А значит, больше не сможешь никогда услышать моих шуток. А такое наказание по мне хуже смерти. Вот, как назвать скелета, который бьет своих детей? Твоя мамка. Как ты догадался? Да не, на самом деле это мой отчим. Ха-ха-ха! Фрагет. Ау! Это мне бесит. Пощади ее. Я пытаюсь, но она лежит меня где не положено. Не поддавайся к друг мой! Фрагет! Ты мелкая срать! Я тебя столомку покрашу! Фрагет! О, он такой милый, я поштил, другая. Да что с тобой не так? Просто рассказывай ему шутки, пока он не захочет умереть. Шикардос, идея! В чем разница между скелетом и ребенком? Фрагет. Скелеты я поджигать не стану. Фрагет. Догнал так, шутку. этот план не работает. Кстати, шутка огонь. Спасибо, друган, основана на реальных событиях. Задрала эта лягуха, ща вернусь. Я, господин, без детя, и дитя, хочу, то ворачу. Эй! Ты голодный мальчик? девочка? Да, я только что предположил твой пол. Триггери. Держи, дружок. Он подавился! Искусное дыхание! Нет, нет, нет! Господи, ну ты идиот! Окей, план Д. Эй, Ягуха, хочешь еды? Еды хочешь? Фрагает. Иди и возьми еду. Фрагат! Фрагет! Я не убивал его! Что? А, как откуда у меня телефон снова? Прост пример, друган. Алло? Ня! Привет, человек! Файн! О, алло! Это тебя, друган! Ну конечно же! Ну давай, спроси его! Ну, давай, давай! Спроси его, спроси его! Давай! Спроси! Смотрись! Да, э, да! Э, а, Получается, папирус да. тоже притащил без рая. Да угадаю, на свидание хочешь! Нет! Господи, я ж пошутил. Встретимся парень баре на окраине снова. План, дай пожалуйста. Пожалуйста. Да. Ух ты, правда? Нет. Послушай, другозавр, я тебя люблю, все дела, но тебе бы получше начать к людям относиться. Ну или монстрам. И столам. Если нет, то опять окажешься в том раю, а там ты никогда не сможешь услышать моих скелетных шуток. И звучит такое наказание хуже смерти. Ты уже два раза сказал. Мы уже вроде говорили про вот это твое не. А, это я, это мой новый кот. Скажи привет, Барсик это была она, отвечаю. Стоп пудов она другая. Точно. Да. Привет, кексики! Папирус, привет передает. Скажи ему умереть. Друган! Скажи, что я сказал не умирать. Дитя попросил тебя не умирать. О, а я как раз собирался! И теперь ты меня переумеешь! Лучшеник! Красный ребенок! Окей, это все весело, но мне надо идти. А, ты занят? Да, у меня тут прям это. Да, иди ты нафиг. О, хорошо, относиться к людям это ужасно. Поэтому и придумали алкоголь, друган. И подгузники. Как будто весь негатив у меня из жопы выходит. А если их не поменять, то все там остается. Да. Потрясающий образ! Во! как раз негатив почувствовал! Прекрасно! Вообще я про говно говорил! Да, Обкакался да, баром. я понял! Говно! Да! да. Дерьмо! Поступай хорошо, будь хорошая! ТралалалА! Это будет сложно! Хочешь прокатиться на моей попке? что сказал? Хочешь прокатиться на моей лодке? Да, пока ты свой рот не открыл! -ла -ла -ла. Это чё? Это типа моя отличительная черта! Давай залезь на лодку! Лапать тебе не буду, клянусь! что ты сказал? -ла -ла -ла. Это плохая идея! Мне за проезд передавать или как? Тролла, проезд на лодке бесплатный. Тролла. А деньги как получаешь? Деньги? Да, если ты все бесплатно возишь, то как ты обеспечиваешь семью? Никак, они голодают и все, Тролла. А давай так, я буду твоим менеджером. Менеджером. Да, мы берем деньги за проезд и делим их. Я беру больше из-за моей лодочной экспертности. А ты берешь свой маленький процент и покупаешь что-нибудь хорошее жене. Звучит крайне заманчиво, а воздуха бы мне не помешал. Жена с недавних пор пахнет отвратно. Почему? Дезодоранта нет? Дают труп уже года как три видимо, у вас сложности в отношениях. Ааа, сокс ужасник. Я тому приходил. Траволова, мы приехали. Воу, воу, воу, смотри, у нас клиент. Здрасте. Привет, Тролова. Не подкиньте меня дай полби. Да, легко, с вас. Какая у вас валюта? Кашки! В смысле? Груши, гири, гироскутеры. Грабили! Грабили, ясно. С вас здесь и грабили. Вот, возьмите мои грабели Спасибо, обожаю грабили. Погнали! Траволоп! 10 грабелей, спасибо! 10 грабелей, спасибо! 10 грабелей, 10 грабелей, 10 грабелей, именно 10! 10. Да, Всё спасибо, 10. спасибо! Да. Ух, наверное вас мы грабелей наварили! На Люблю грабелей, травола. лад! Так, ты меня выкинул у Сноудина, пока найди еще одного клиента, а я посчитаю деньги, лады? Окей! Шикос! Травола. Ну и придурок... О, не, не ты, а лодочник, могу я... Э, легких путей нету, да? А ну отойди, псина, а то в будку закину и буду кормить всего лишь раз в два дня! Да, прямо так. Веди себя хорошо, маленькое дитя. Заткнись, Санс. Повторяй, ну, друган. Будь хорошим, хорошим. Эм. Ну вот, кто хороший песик. Что, не понравилось? Я думал, смакам нравится, когда их по морде пинают. Ау! Подумал, да что давай. за херня? Как я могу быть хорошим к тому, кто меня в ногу пыряет? Попробуй комплименты, друган. Все любят комплименты. Как ты это делаешь? Ты что, бог? По сути, да, друган. Окей, погнали. У я тебя я хороший пушистый мех, который однажды порадует богатую даму. Ау! Да ты же знаешь, что это так? Погоди-ка. лодочник. Травола! Проплыви немного! Вперёд. Конечно, не проблем! Травола! Ха! Получи странная металлическая собака! Не думал, что такое скажу, но и такое бывает! Ты деньги посчитал, кстати? Да-да, все, норм, они на другой стороне реки. Окей, спасибо. Травола! Еще говорят, что я плохой. А что двинулось, или это мое воображение? Да давай решим, а, что это оно, потому ты. что я не хочу с тобой драться. Так достали собаки, ты бы знал. Ты человек? Если да, то я сделаю так, что ты вообще ходить не сможешь. Да тогда все норм, я банан. Класс, хочешь дружить? Не особо. Мы друзья теперь. Любишь собачье печенье, бро? Я бы так не сказал. Когда раз попробовал их по ошибке, думал, что это сухой завтрак, насыпал в пиалку, наил молока, как понял, что это собачье печенье, почувствовал себя глупо. Наверное, почувствовал себя глупо. Это было так глупо, что я реально почувствовал себя глупо. Так ладно, хватит болтать, я иду. Так ты их любишь? Нет. Ты мою историю вообще не слушал. Назовем ее неожиданный завтрак. Да, но у меня особые собачьи печеньки. Да, и что в них особенного? Пойдем покажу. И куда мы пойдем? В наркопритон? Я это наркопритон. Я называю это дом передозов. Да, так намного лучше! Ты идешь? Пожалуй, нет. Пора. Веди себя хорошо, друган, или я тебе шуток расскажу. Ладно, давай сюда печеньку. Это реально собачья печенька? Ну да, ты что думал? Вы ребят реально курите собачьи печеньки? Ага. Ты видел, как кто-то на Криентчанал делает это и пытаешься повторить? Если да, то у тебя получилось? Так да как ты смеешь смеяться над моими собачьими печеньками, я буду драться с тобой. Не, не. Что ты делаешь? Я ничего не вижу. Сколько пальцев я показываю? Там четыре. О, мой нос! Ты что творишь? Мне надоело быть богом. Вон, Орвас. Ты чё творишь? <связываем> что? Я ж не убил его. По что билю дал чутка и все. Нахер систему, как по мне? Ааа, то я тебя порешу, усёнок! <связываем> Слушай, я пытаюсь быть хорошим, Санс, но такое впечатление, что это подразумевает быть мелкой сучкой, и брать всем, курить печеньки и заработать печеньковый рак. Он атаковал меня, а я пытался решить по-хорошему. Я ж старался, мужик, быть пацифистом, как ты требуешь, неправильно и противоречит природе человека. Роняю микрофон. Да, другана, я понимаю, но мне насрать. И чтобы получить эту последнюю концовку, должно должен со всеми себя хорошо вести, так что муааа, лососнул. -ла Ладно. Ааа, -а -а, мой нос. <смех> и, кстати, я не банан. Я на самом деле человек. Нееет. <смех> <смех> Алло, это полиция? Еще у наркопритона стою. Да, наркоманы тут. Один еще и накеданный, кажется, вообще никакой. Пытался меня атаковать. Можете арестовать, ага? Шик. Ну вот, как тебе такое хорошее поведение? Не можешь победить, не присоединяйся. Звони ментам, пока это... Да. Я тебя найду! Новости подземелья. В полицию поступил анонимный звонок: Собачье печенье, собаки и еще собаки. Весь дом оккупирован. Вот так оно делается. Хорошо быть хорошим. Теперь собак положено расстрелять. О, Ну твою-то мать! О, мне не победить! Спасибо, ребятки, что писали комментарии про четвертую часть. Без вас бы мы ее не увидели, только. Да, будем ждать следующую часть. Давайте до следующего видео.